Здравствуйте! В этом уроке поговорим о том, как анализировать любое затмение. Подведем определенный итог. Вот у нас есть пространственная сфера вокруг нас. И в любое затмение важно выделить, где оно проходит. Это на самом деле очень просто. С одной стороны. Да? С другой стороны, конечно, нужно разбираться в том, как это все строить. Верно. Вот. Но нужно определить, где у вас, в вашем гороскопе происходит затмение. И это... Самое главное, потому что именно там нужно будет вырасти. Там нужно будет переосмыслить все, там нужно будет вырасти на следующий уровень. Обязательно сравнить циклы предыдущие. Это Я записывала в видео три астрологические практики. Это именно астрологические практики, когда вы понимаете, берете свой гороскоп, берете гороскоп затмения, анализируете. Но прежде всего... Хочу прямо подытожить, да, об этом много в разных видео говорила. Прежде всего нам нужно определить сектор затмения и от этого отталкиваться. И поговорим об ошибках, да, которые бывают при анализе затмений. Это я хочу сделать через анализ учеников моих. Итак, вот берем для примера солнечное затмение 20 апреля 2023 года, солнечное затмение в Овне. То есть э, в солнечное затмение мы должны посмотреть, где в этот день солнце, в лунное затмение мы должны посмотреть, где в момент затмения луна. Все очень просто. Правда, нужно верно построить гороскоп. Да? Мы говорим о Чь ⁇ То есть мы берем истинное положение и соответствие того, что в небе, и то в астрологической программе. Да? Напоминаю, что существуют разные построения э, вот этого вот рисуночка да? и от этого сильно зависит как вы определите задачи затмений лучше всего брать истинное положение потому что это соответствует реальности <зачем>, зачем нам то что не соответствует реальности задайте себе такой вопрос если вдруг вы считаете по-другому и Сначала хочу показать анализ ученицы Анастасии, очень хороший анализ. Так, у нас затмение в Овне. И сначала Анастасия анализирует в целом, что вот есть затмение в знаке Овна. Овен у нас неоднороден, соответственно, нужно понимать, в какой части Овна. В Овне есть три вариации. И затмение именно в первой части Овна, в накшатре под названием Ашвини. И у Накшатры тоже есть определенные грани, как минимум четыре. И вот затмение будет в одной из них, это вторая пада, связанная с Венерой. Это все мы смотрим в астрологической программе. Итак, на общечеловеческом уровне мы увидим, что затмение будет проходить на оси овен весы Глубоко в психике человечества созрели скрытые мотивы по данным осям, которые приведут к к судьбоносным событиям. На самом деле, судьбоносные события происходят постоянно и всегда. Другими словами, назовем это, что посеешь, что пожнешь закон кармы, закон сохранения энергии. И вот у нас есть энергия Марса, потому что в созвездии в, в, в, простите, затмение вовне. Поэтому это марсианские задачи прежде всего. Марс – это огненная планета, курирующая войны, силовые структуры, технику, стройку. Я бы здесь добавила защиту, действия, мотивацию, импульс. А значит, все эти ценности выйдут на главную сцену для большинства людей. Синим цветом это я проверяю экзамены. Пишу там, где верно и там, где неверно. На уровне государств и в личной жизни каждого человека – Ось Овен-Весы проявится как желание быть первым, двигаться вперед, бороться, побеждать, никому не подчиняться, ни от кого не зависеть. Это будет новый опыт. Да. Затмение в этих знаках бывает раз в 18 лет. И можно предположить, но я бы сказала не в знаках, а в этой точке. Потому что затмение в Овне уже, например, было в апреле 2022 -го. Мы анализируем затмение в апреле 2023 -го года, а вот год назад тоже было солнечное затмение в Овне, только в другой Накшатре. В Накшатре Харани, вторая такая часть Овна. Еще какое-то время назад была другая часть Овна, критика. И мы на самом деле идем, мы идем вот в, в этом цикле нашего пространственного круга. Ну, в астрологии Джодж это вид алмазной карты, есть очень много разных видов. Вне суть — это все пространство вокруг нас, поделенное на 12 частей, 12 секторов. И затмения, они постоянно подчеркивают потихонечку определенную грань. Да, вот у нас Овен, первый знак. В Овне еще раз три части. Когда-то было затмение солнечное в Критике. Это третья часть Овна. Потом было в, в Харане, это вторая часть Овна. Сейчас, когда я записываю это видео, затмение в первой части Овна, о Швине, и так далее. То есть постоянно это все потихонечку смещается. И таким образом происходят разные затмения. Вот. Но солнечные затмения в Овне не один раз в 18 лет, а несколько раз может быть. Просто в разных частях. И тут более верно, поэтому сказать, что затмение в этих точках бывает раз в 18 лет. Даже, наверное, еще больше. Потому что этим как раз и объясняются разные цифры сарасов, да, семьи затмения. Вот. И, конечно же, всегда получается новая и новая точка. Вот. Накшатры, вот я тут прописала, Накшатры все равно меняются. И всегда все разное: разные задачи, новые задачи, новые нюансы. Потому что, допустим, тот же, Ов... возьмем, случае затмение в Овне было в апреле 2022 -го года и в апреле 2023 -го года. Но в апреле 22 -го года Марс в одной позиции стоял, Марс управитель Овна. А в апреле 23 -го года Марс в другой позиции стоял. И уже совершенно разное затмение, разные задачи. В 22 году Марс был. В Водолее, в 23-м году Марс стоял в Ардрии, в близнецах в секторе Ардра. И, соответственно, вот отсюда анализ начинает различаться. Поэтому всегда все неповторимо, с затмения в том числе. Дальше весы, знак Кета. То есть идет анализ второй части. Да, то есть затмение это всегда Раху и Кету вместе. Когда раху вовники, это всегда в весах. И весы — это то, что, по сути, мы хотим оставить в прошлом, пишет моя ученица Анастасия. Некоторая зона отчуждения, дипломатия, культура — это вот верно. Искусство. Искусство — это больше о рыбах, конечно, нежели чем о весах. Естественно, человечество не до этого, когда на первом месте достигаторство и манящая победа на уровне общества затмение подчеркивает развитие сфер Спорта, фитнеса, борьбы, самозащиты, рост спроса на технику авто, развитие технических сфер, рост спроса на личное оружие, системы безопасности, слежения. Трендом становится укрепление тела, развитие аграрного сектора, строительство, цифровой дизайн, новые компьютерные игры. Да, здесь я во всем соглашусь. Хороший слог такой, Анастасия, молодец. На личном уровне можно отметить важность желания действовать самостоятельно не оглядываясь на других, да, потому что Овен, а иногда и наплевав на мнение окружающих, потребность получить опыт войны, победы, желание стать первым, лучшим развивать свою личность, волю, отрицание компромиссов, да, компромисс — это весы, Овен, соответственно, затмение Вовне это отрицание компромиссов, потому что это то, что лежит напротив, да, то есть Раху Кету — это всегда раздрайв такой на дуальность. Нет в нашем пространстве, в нашей игре, Стремление к единому У нас Двайта У нас не может быть здесь Двайта Потому что всегда есть два полюса Такая здесь игра Рахукету постоянно это подчеркивают А Рахукету образуются из энергии Солнца и Луны Которые еще больше подчеркивают нашу двойственность День-ночь мужской и женской И ниянь плюс-минус Это было в нашей игре, есть и всегда будет Отрицание компромиссов, и в целом воинственный настрой. Да, все верно, все верно описано. И вот гороскоп затмения апрель 2023 года. 20 апреля. Это были общие параметры затмения. И дальше идет локализация. Вот это самое интересное, да, как лично у нас все это. Разбивается, отражается. Вот Анастасия живет в Тюмени. Составляется гороскоп затмения именно в локализации, в локации Тюмени. Мы видим Лагну Телец, вот двоечка, которая в целом говорит о стабильности. Венера хозяйка Тельца тут же. Это дает аспекты на Триконы. А... Венера аспектирует только дом напротив, но триконы не распространяется здесь ошибкам. В целом закладывают благоприятный фундамент карты затмения. А это да, у нас триконы же аспектируются, когда речь идет о, о Юпитере, ну не о Венере. Обратите внимание, такая поправочка. И затмение проходит в 12 доме, в Тюмени именно, потому что когда мы меняем координаты, соответственно, будет другая картинка пространства другое окружение сфер игры можно предположить пишет ученица что события, которые принесет это затмение останутся незаметными вот это неправильно абсолютно задачи по затмению всегда будут заметны просто не всем но нельзя сказать что вот незаметно не может быть затмение не на то и затмение чтобы быть заметными Настолько, что даже есть определенно, такой древний страх по теме затмений, хотя это просто устаревший паттерн, и его надо менять, обновлять, апгрейд делать, что я в обучении как раз да и делаю подробно, подробно, подробно. Сейчас мы подводим итоги. И вот как раз Анастасия дальше пишет, могут, затмение может коснуться мест, которые отдалены от общества в прямом и переносном смысле. Вот это замечательно прям, да, описание 12 дома в целом для какого-то города. Тюрьмы, больницы, загородные места. Учитывая, что затмение идет по сектору Овна, а это очень огненные энергии, события могут быть связаны с огнем. Ну, в том числе, да. Возможно, даже будут гореть леса по 12-му сектору. Ну, если они там есть, все возможно. Надо быть аккуратными. Затмение пройдет в Накшатре Ашвине. Управитель этой Накшатры Кету. И вторая пада земная, пада Тельца. Управитель пады Венера. И единственной поддерживающей силой здесь станет Венера. Вот здесь ошибка. Когда мы говорим о затмении, всегда мы берем сектор затмения и его управителя. Это прежде всего. Мы не должны это пропускать. Сектор затмения Овен, значит мы анализируем затмения в связке с Марсом. Сектор затмения в Тельце, анализируем затмение, затмение э, в связке с Венерой. Сектор затмения в Близнецах, анализируем затмение в связке с Меркурием. Да? Потому что эти планеты курируют эти сектора. И нельзя это пропускать никак. Я так и пишу здесь, почему Марс-то забыли. Он же прежде всего, управитель Овна, это более первично. Здесь надо еще раз провести параллель, что у нас происходит. У нас есть 12, такое деление на 12, это солнечный уровень, и деление того же цикла на 27, это лунный уровень. И это Накшатры, 12 знаков Зодиака, 27 накшатры. Первично и интегрально и того, Это солнечный уровень, 12-речный уровень. Более глубокий внутренний лунный уровень. И то, и другое важно, но интегрально и, и того все равно солнечный. Поэтому мы сразу к нему идем. И поэтому, если затмение вовне, то Марс прежде всего нужно анализировать. Пожалуйста, не пропускайте. Почему-то многие это пропускают. А Венера, как у проявителя Лагны, должна сгадить негативный шлейф возможных событий. Это да, если в Лагне бенефик, то это более благостно. Марс и Кету обе огненные планеты. возможные события связаны с силой, истоки которых тянутся из прошлого, потому что Кету. И, конечно же, с энергией огня. Да. Марс и Кету стоят на хорошей оси 5-9. Марс и Кету. От Марса до Кету 5 шагов. Раз, два, три, четыре, пять. От Кету до Марса 9 шагов. Это считается хорошая ось, ресурсная. Но Марс не очень оформил для себя знаки близнецов. Кету в весах. Марс находится на оси 3.11 к сектору затмения, что тоже хорошо. Нет какого-то суперконфликта и серьезной проблемы. Вот это тоже очень важно, даже более первично важно, что... Вот есть сектор затмения в единичке. Единичка управляет Марс, и до Марса три шага. Раз, два, три. От Марса до сектора затмения 11 шагов. Тут нужно подчеркнуть цифру 3 больше. Вот есть затмение, и в трех шагах стоит куратор затмения. Управитель знака затмения Марс. Цифра 3 в астрологии связана с Меркурием, еще и куратор затмения в третьем знаке, на третьем шаге от затмения и в третьем знаке, очень тройка подчеркнута, тройка это Меркурий, поэтому выход в ресурс через Меркурий, Меркурий это астрология, это умение все проанализировать, детализировать, каталогизировать, интеллектуализировать, такой интеллектуальный путь, и он будет ведущим. В течение полугода от затмения. Учитывая, что еще и а, вот это вот накшатра Ардра, в которой находится управитель затмения, ну не управитель, а куратор затмения, так скажем, она еще связана очень мощно со всем 23-м годом. Потому что когда Солнце вошло в Овна и начался Новый год по Солнцу, в Овна, в первый знак, тоже была картина, когда Марс в Ардре. Всегда картину на начало нового, настоящего истинного года по Солнцу. Нужно смотреть, какой там Марс. Потому что всегда Солнце вовне это Новый год. Настоящий, самый настоящий Новый год всегда возле даты 14 апреля, когда Солнце входит в овна на самом деле. Не приблизительно, как не по примерному зодиаку, как в западной астрологии, а как поджетешь по истинному зодиаку. Там есть все эти названия Сидерический зодиак тропический. Не хочу это все говорить, чтобы вас не путать. Говорю простыми словами. Вот есть зодиак, который в небе точно соответствует. А есть другой зодиак, примерный. В джиотиш мы берем точный. В много разных возможностей. Я использую точный. Мне это больше откликается. Эти соответствия. Так, давайте ускоряться быстренько дальше. Потому что мы еще сейчас, интересно, да, пойдем в личный анализ. Углубимся, пока мы говорим об общих параметрах. Что Марс на оси третьего шага, тема меркурианских энергий весь 23-й год будет выруливать. Поэтому изучайте астрологию, верно. С личной обратной связь от учителя. Вот как я делаю, как я обучаю. Приходите учаться. Углубляйтесь, дорогие ученики, в обучение. Новички, присоединяйтесь, ученики, углубляйтесь. Так, Марс управляет именно в, сек... именно в карте Тюмени, мы смотрим, управляет 12 домом, 7 домом, тема отношений выступает на первый план, отношения, потому что седьмой дом, возможно, неблагоприятные события могут возникнуть именно на уровне отношений. Да, но в, в, в параметрах целого города это не очень практично слушается, поэтому контактность между людьми, вот так лучше сказать, вот это важно в городе Тюмень. Но мы все же, ну не только в городе Тюмень, там, где вот этот часовой пояс, как в Тюмени. Но мы все же делаем ставку на Венеру, которая, возможно, нивелирует неблагоприятные эффекты затмения. Я бы не сказала, что она прям нивелирует. Вот не на это нужно делать ставку, а на то, что через контактность, через Венеру мы можем выйти из сложных ситуаций, которые показывают вот это вот затмение в Овне и диспозитором Марсом в Вардре. Ардра это очень жесткая энергия, но через контактность, через, опять же, компромиссность, которую будут люди забывать, да, в семерке тоже в знаке Венеры, Кету, мы можем выйти из сложной ситуации в том часовом поясе, в целом и общем, который вот как в Тюмени в анализе ученицы. Сектор затмения аспектирует Сатурн, пишет ученица, и несмотря на то, что это малейфик, возможно, именно он окажет помощь в сдерживании неблагоприятных сил. Вот. Согласна про Сатурн, то что это помогающий аспект, а не усложняющий, потому что когда человек действует из импульса, из Овна, очень хорошо бы добавить Сатурн, чтобы не, не получалось слишком опрометчиво. Хотя люди будут так поступать, будут склонны. То есть в пространстве будет больше этой энергии, как доступной, и человек будет прежде всего к ней идти. Ну и переходим к личному анализу. Затмение пройдет по моей лагне. То есть затмение в Овне в апреле 23 -го года, а человек восходящий Овен, да, лагна. Тут я пишу. всегда ученикам говорю, ну прикрепите же скрин гороскопа, копирую, вставлю, две секунды. Так больше понять можно, да. Ну вот, в принципе, я сама здесь добавила скрины и сразу дробных карт. Вот мы видим, вот Раши Чакра, вот Овен, восходящий Овен с Юпитером в первом доме. Так. Э, тема кризиса личности, то есть э, затмение идет по первому дому, кризис личности, переоценка себя, желание перемен. Могут выйти на первый план, верно. Тема здоровья выходит на первый план, верно. Еще, я бы сказала, тема тела, внешности, поэтому я всех так зову на мой курс по осознанному питанию чтобы просто вырасти в понимании своего тела, внешности, здоровья, питания, совершенно новый уровень. Именно такую задачу я ставлю в моем курсе осознанного питания, в котором есть формат 30 дней и 50 дней. То есть это не э, марафон, это именно обучение очень глубокое и женское. Это именно женский курс, я его еще называю курсом по Венере. Те люди, которые в часовом поясе, вот это, как Тюмени, там, где Венера восходит на востоке в момент затмения, да, им вообще очень круто пойти на это, потому что это будет поддержано еще и пространством того жилого пункта, населенного пункта, где находится человек. Особенно будет подчеркнутым. И, конечно же, тема партнерства пишет ученица, отношения с супругом и партнерами по работе. Ну, я бы сказала, это если лунное затмение будем брать по весам. Да? То есть вот тут будет лунное, здесь солнечное затмение, тут лунное. В солнечное затмение вот это не нужно. То есть мы должны в солнечное затмение всегда распределять акценты. Не может быть все вместе и сразу. Астрология не нужна для того, чтобы детализировать, что конкретно в конкретный момент времени. Какие задачи. Дальше. В третьем доме диспозитор Панакшатри. Как быстро перепрыгнули к нему. Вот опять я опять говорю. Нашли сектор затмения? Где куратор затмения? Где Марс? А вы сразу бежите к диспозитору Панакшатри. Диспозитор пады. Вот это ошибка. Надо смотреть, вот мы видели, что при построении гороскопа затмения Марс в Близнецах. Вот тут нужно сразу смотреть. Вот затмение здесь проходит у меня по Овну, а вот здесь у меня транзитный Марс. Вот эту ось надо прежде всего подчеркнуть, ну и реализовать ее. То есть для того, чтобы у меня произошли результаты хорошие по первому дому, должен сказать восходящий Овен, я должен проявлять инициативу в Меркурианском ключе. Раскрывая ардру из плюса, вот какой должен быть, прежде всего, вывод. Диспозитор по накшатре. Здесь вообще неправильно. Это диспозитор по знаку. Диспозитор по накшатре затмения – это кету. Тут вот я даже прям исправлю вам по знаку. Это должно быть написано. Какие-то события могут произойти на уровне моей родовой семьи, а во втором доме вы имеете в виду диспозитор падает. Да, Венера вот здесь идет транзитом, потому что мы же смотрим сейчас на гороскоп рождения, какого-то далекого момента. А анализируем затмение, это надо накладывать как бы поверх. Вот здесь затмение, здесь куратор Марс, здесь куратор Венера. Какие-то события могут представить народе моей этого семьи, возможно, будут короткие важные поездки. Да, это верно про семью, но пишу, почему пропускайте главное, сам Марс. Вот про Марс ни слова, это ошибка. Анализ затмения по лунной карте подсветил четвертый сектор. Это вообще углубление уже. Лунная карта вот от Луны, от Козерога. И тогда затмение от Луны будет в четвертом доме, потому что от Луны считаем, вот Луна в Козероге, раз, два, три, четыре. Четвертый сектор. Я всерьез думаю над поиском удаленной работы. И встает вопрос работы на данной оси. И вот дальше очень интересно. Дробные карты. Вот у нас есть дробная карта. Навамша, Д9. Дробная карта родовая. Два до Шамша сама, Д10. Дробная карта работы, статуса, профессии. Д7. Дробная карта связана с детьми и детищами бизнесом. И вот во всех этих дробных картах мы тоже прежде всего должны обозначить сектор затмения. Единичку. Единичку. В Д9 вот единичка в пятом доме. В Д12 единичка во втором доме. В Д7 единичка в седьмом доме. Вот это вы должны выделить прежде всего. Вот здесь есть ошибка невнимательно изучали уроки по затмениям очень много примеров привожу всех возможных лет ошибка пропускать эти уроки пожалуйста не пропускайте методология на то и методология потому что она дает мощные результаты но ей нужно следовать во всех примерах это рассказывала Ну, ничего мы учимся и это нормально на ошибках легче всего кстати показывать и запоминается легче всего это все Потому что Анастасия здесь пишет про карту D9. Солнце находится во втором доме и управляет пятом. Солнце во втором доме управляет пятом. д 9 Вот вы вот тут э, все смешали как бы. Не управляет оно пятом. Солнце управляет львом. Лев где? Лев девятый дом. Ну и это все ни, ни при чем на самом деле. Потому что затмение это по пятому дому. Причем тут, что солнце стоит во втором? Вообще ни при чем. Мы на, сверху на наши гороскопы, у нас есть основной гороскоп Раши Чакры, это момент рождения. И что было в небе в момент рождения. Есть дробные карты, они связаны с разными сферами жизни. Дополнительные гороскопы такие. Везде нужно найти сектор Овна. Прежде всего. Солнце не надо находить, Луну не надо находить в солнечные в лунные затмения. Нужно найти сектор затмения. Поэтому все, вот здесь неправильно. Романтика, какая-то прибыль от партнера. Нет, нет и нет. В D9 Овен вот тут затмение. И куратор затмения Марс. Но... В дробных картах мы уже не смотрим транзитный Марс, мы смотрим уже ваш Марс, так будет более эффективно. Транзитный тоже можно смотреть, но это тоже вас все может путать, надо просто выделить самое главное. Самое главное – это сектор затмения. То есть в теме отношений затмеваться будет пятый дом. Значит, по пятому дому нужно вырасти в отношениях. То есть в отнош... пойти, например, получать образование по теме отношений. Вырасти в этом. Проконсультировать своего партнера <свят> по его натальной карте. Или вместе с партнером пойти в какой-то образовательный проект. Или подумать о том, как продолжиться вместе с партнером. Про тему детей могут вставать вопросы с таким положением. То есть весь пятый дом, но в контексте отношений. Это задачи по D9. То же самое по D12, но ну, тоже находим сектор затмения и просто понимаем, что в контексте этой программы вот именно тут будут задачи. Но при этом, конечно, нужно, чтобы ваши дробные карты были ректифицированы. То есть точное определение лагны должно быть. Тогда это будет... Прямое попадание в цель. Если это еще не ректифицировано, ничего страшного, это придет. Потому что если карта не ректифицирована, то Овен может же быть и не в, во втором доме. Может быть и в первом доме, и в третьем доме, и в двенадцатом доме. И от этого весь анализ поменяется. То есть не смешивайте все на свете, исправляйте Анастасия подробным картам. Да, соответственно, я вам подсказала про D9, вы уже дальше проанализируете по аналогии другие дробные карты, уже без ошибок. И вот тут еще ошибка. Вы пишете, ставку в период затмения буду делать на Венеру. Опять же, пропускаете Марс как управитель сектора затмений чтобы поддерживать здоровье, сконцентрироваться на правильном питании. Ну, вообще, на самом деле, вы описываете в итоге все равно тему тела, здоровья, а вы восходящий Овен, поэтому для вас конкретно это в целом все равно верно. И вот вы пишете, да и Венера в первом доме, но это же именно, в... где я пишу, в Тюмени, а у вас лично, куда она попадает, вот тут вы начинаете все смешивать. Венера-то идет по тельцу в день затмения. У вас, как у Овна, она по второму дому пойдет. И будет аспектировать восьмой дом. Венера дает только один аспект. Анастасия, вам нужно освежить в памяти э, тему аспектов. Потому что Венера не аспектирует триконы. Она аспектирует дом напротив. И нужно смотреть, куда попадает э, транзитная Венера. Вот это более важно в анализе затмения. Вот ваш гороскоп, вот тут сектор затмения, в третьем доме в Близнецах Марс, главный куратор, а если мы берем Паду, то Венера тут, во втором доме. И вот эти вот три сектора, ваша главная ставка на ближайшие полгода по задачам. Вот такой вывод делаем. И еще один пример, быстренько пройдем. Вот ученица Татьяны из Челябинска, тут уже лагна другая в затмении, да, уже не телец восходят на востоке, а близнецы. Кстати, дорогие ученики, у меня есть обновленные настройки джиганатхахоры. Чтобы не было вот этих всех дополнительных, ненужных, неважных обозначений, зайдите в дополнительный тренинг «Удобные инструкции по джиганатхахоре» и скачайте новые настройки, где у вас все тут будет чистенько и удобно. Итак. Челябинск здесь очень все тоже интересно. Совершенно другая ситуация по затмению. То есть э -э, место встречи затмение затмения тоже играет роль. Такую тонкость определенную, дает нюансы определенные. Вот. Это тоже очень интересно сравнивать и анализировать. И вот тут опять ошибка, которую я говорю много-много раз. Много в уроках говорю. Тут написано, э -э, опираемся э -э, на... Марс и Кету. Марс управляет затмением на, на уровне знака Овна, а Кету на уровне Накшатры Швения. Но Кету не может никак помогать, ну никак не может. Он на оси затмения. Все, что находится на оси затмения, оно вовлечено. Здесь только Марс. И если мы возьмем Паду, тогда и Венера. Но ну, никак не Кету. Он вообще, в принципе, не помогает никогда. Потому что он всегда в затмении. Раху и Кету не могут помогать в затмении. Да и вообще, это же ведь э, не планеты, не движущие силы сознания. Это математические точки. Они не могут помогать каким-то образом. Или не помогать. Поэтому ставка на Марс прежде всего. Хотя там Накшатра Аджа, это еще нужно понять, каким же образом через Ардру можно реализовать задачу затмения, задачу Овна. Это нужно изучать Ардру что мы и делаем, конечно же, на обучение. И тут интересная история. Я отдавала три практики, да, вот три видео важных, всегда нужно посмотреть. Первое видео — это «Почему глупо бояться коридор затмений?» да? Что это на самом деле задача в любой затмении? А три астрологические практики, вот о них сейчас речь будет идти. Еще записывала разные расчеты затмений в джиотиш, в западной астрологии про тему сарусов размышляла. И смотрите обязательно эти все видео. И вот ученица пишет в прошлое затмение, то есть мы берем Сарас, который сейчас, это все есть в Википедии, какой Сарас, да? И находим этот Сарас предыдущий. На самом деле даже не обязательно смотреть Википедию, в 18 лет отнимаем от текущего момента. Вот это 2005 год, было 19 лет, сменила работу. Кстати, опять восходящий овен. Надо же, как получилось интересно, что еще хотела брать э, гороскоп лилий, но уже все, уже много всего рассказала, не беру. Итак, видите, получается затмение в, в овне и двух овнов получилось взять. Это прям вообще не специально было. То есть это я прям сейчас заметила, что опять овен Татьяна, ученица Татьяна. И видите, как пространство откликается. Солнечное затмение произошло в Овне, и Овны прям... У меня очень много ученики присылают экзамены по затмениям, но я взяла почему-то именно эти два. Видите, как все не случайно. Итак, 18 лет назад. Отматываем это три астрологические практики, да, и вот анализируем. Сменила работу. Сейчас, думаю, будут похожие задачи. Верно, да. И очень интересно, что на сегодняшний день я написала заявление об увольнении работы управляющим в ресторане. Там работала уже шесть с половиной лет. В руководящих должностях решила сменить сферу деятельности. Уезжаю на обучение инструктора йоги в Сочи на месяц. Потом хотела преподавать йогу, заниматься астрологией, целительством и вообще уйти из ресторанной сферы. Но не тут-то было, мне поступает предложение директора компании. То есть предложили не просто управляющим быть, а предложили быть директором. Что это? Проверка вселенной на мои намерения или шанс попробовать себя еще в более высокой должности? Ну, на самом деле, может быть и так, и так. Тут надо прям хорошо смотреть. То есть вот мы видим Лагнеж. Как-то надо э более выделить основной гороскоп. Сейчас, минутку. Вот гороскоп. Момент рождения. Момент ваш лагнеш марс находится в сервисной позиции в шестом доме и тут на самом деле тема ресторанного бизнеса очень очень хорошо проходит тем более юпитер еще в десятом доме именно в козероге в таком земном знаке юпитер это наши возможности 10 дом это профессия статус через что статус у нас идет и Юпитер в Козероге, в 10 доме, как раз подчеркивает возможности возможности, потому что Юпитер в чем-то очень земном, практичном. ресторан это вот самое, что не на земное покушать земная потребность. И у вас еще парад планет в весах, да, в седьмом доме. Это большая контактность, связанная, задача, талант определенный генетический, потому что тут Кету. И Луна здесь, ваше умонастроение каждого дня, каждого часа, и Венера здесь. Ваш способ контактности, канал контактности, да, вот, поэтому вы как раз пишете, да, про то, что вы восходящий Овен с затмения по первому дому откроет новые задачи касаемо личности. А Овен – это лидер, руководитель, это действие, верно. Марс в шестом доме на оси 6.8, не очень хорошая ось, трансформационная, конфликтная, да, то есть отрицание самой Лагны идет и в шестом доме Марс в деве ставит задачи через умение решать конфликты, помогать другим людям, да. Что сектор ресторан бизнеса, бизнес, и я думаю, может все-таки еще не время прощаться с ресторанами, да. На самом деле, вот зачем вам что-либо бросать, тем более, конечно, такое повышение в должности очень соответствует всем транзитам, транзиту Сатурна, который по Водолее сейчас идет, транзиту Юпитера по Овну, помимо затмения, да, то есть йогу и астрологию можно же просто параллельно добавлять. Не обязательно одно бросать при этом. Ну, поедете чуть позже в Сочи учиться йоге. Потому что йога — это, конечно, тоже работа с телом. Это тоже хорошо бы подключать. Но можно это соединять при желании. Умею сотрудничать с другими людьми, находить компромиссы. все это верно. Кету с Марсом сложная ось ну кету и марс вместе здесь не совсем сейчас нужно больше нужно а, куратор затмения марс анализировать а это ваш логнеш еще да вот где он тут вот да, опять же та же ситуация по третьему дому по второму дому а, видите как получается что в затмении кураторы Затмения идут как раз по тем темам, которые связаны с рестораном. С рестораном тема еды, питания. Вот второй дом – это пада Венеры как раз, связанные с затмением. И вот этот третий дом, если директор ресторана, это в любом случае руководитель, который понимает, как все сделать в теме продаж, пиара. И вот эти сектора не связаны очень сильно с йогой, например. Йога больше связана с двенадцатым сектором, но с первым сектором, как через тело работа, поэтому тут надо подумать. И тут подробным картам тоже замечательно все э описано. Тут прям хорошо, хороший такой верный анализ, четкий, ясный, конкретный. Моя задача на это затмение — научиться принимать решения, быть лидером, развивать свою личность, помогать другим людям через свои знания, сакральные практики и партнерство с другими людьми. Вот это партнерство с другими людьми по весам, это вот в солнечное затмение не нужно. Не нужно, это будет в лунное затмение, а оно менее важное. На полгода задачи мы все таки смотрим по солнечному затмению. Дальше, дробная карта D9. Сейчас мы это ниже поставим. Вот, Д9. Токи мы становимся в течение жизни. И сразу ищем Овна. Первое, что мы делаем: пятый дом. Вот. Секта ровно в пятом доме мое творческое я, мои эксклюзивные проекты, мои таланты. Да, но в д 9 это все, что касается партнера. То есть нужно добавлять вместе с партнером. Или в моем становлении через моих учителей. Вот так вот, да. И вот пишет Татьяна, думаю, что творческие проекты связанные с помощью людям, трансформация своего их сознания. Сакральные практики йоги как вариант по 12 сектору. Вот Причем тут 12 сектор, я здесь не понимаю. Никто сейчас по 12 сектору не транзитирует. У вас в Д9 в секторе ничего нет, ни в доме, ни в знаке. Поэтому не отклоняйтесь от сектора Овна, от пятого дома. И у вас, вот я добавляю в Д9, Марс в шестом доме в Тельце. Если мы смотрим уж Марс, то мы должны на ваш локальный Марс тоже посмотреть в дробной карте. Да? Марс в Тельце это больше ресторан или слово. То есть тут больше нужно сказать, вот вам нужно тему питания идти, и говорить о свободное время, и тогда будет два в одном, и решите это в ресурс. пробная карта d 7 Сразу быстро находим сектор Овна. Вот прежде всего сфера детей, бизнеса, творческих проектов. Седьмой дом. Проекты бизнес через партнерство. Да, ну то есть не сама по себе, а вместе с кем-то. Потому что то, что вы йогой собираетесь заниматься, там вы больше сама идете пока обучаться, потом пока начнете опыт преподавания получать. А в ресторанном бизнесе там уже все схвачено. Вы там не одна, вы там уже вместе с командой. В D7 это как раз отражается. Марс в близнецах у вас в D7. В девятом доме на оси 3.11 от... Сектора затмения. Умение коммуницировать с другими людьми, заявлять о себе, быть решительной, смелой. Ну и взять роль руководителя, директора. Вот я как раз пишу. Взять на себя роль руководителя, директора. То есть ваш бизнес-проект больше связан с ролью лидерской, учительской, конечно. Но близнецы — это точно не астрология. не этот. Близнецы — это астрология, да. Близнецы — это не йога. Или такой уже уровень йоги, где вы без остановки говорите, объясняете. Ну тоже не совсем йоговская. Дробная карта Д10. Сразу быстро ищем единичку. Вот четвертый дом. А Марс напротив в весах. Изменения в карьере и статусе будут, думаю. Но Марс-то в весах, поэтому это больше о бизнесе, нежели чем о йоге. Ну, в вашем случае, потому что у вас вы только начинаете ваш путь в йоге, пока еще стадия ученичества, потом преподавание небольшого, там еще нельзя сказать, что это у вас школа йоги уже. Поэтому Марс в весах относительно вашей текущей ситуации, то больше про ресторанный бизнес. Выбор как раз между домашней обстановкой и статусом в ресторане. Да, это можно ну, сочетать. Вот дома пока позанимаетесь дистанционно всем этим, а потом когда-нибудь уже переведете в, в другое качество, э просто попозже. И Д-12, быстренько ищем Овен, сектор Овна, где затмение второй дом. А Марс при этом в первом доме в рыбах. На сложной оси 2.12 могут быть какие-то конфликты в родительской семье, недопонимания. Думаю, надо обратить внимание на родителей в этот период, больше навещать, помогать, отдавать энергию. Да, говорить с ними, потому что во втором доме Овен. Исцелять их, потому что Марс в рыбах. И себя исцелять в контексте рода, потому что Марс в первом доме. И Татьяна подводит итог. Чем больше я себя изучаю через отмение транзиты и сопоставляю всю с моей жизнью, тут склоняюсь все-таки, что я восходящий овен. Вот, еще и ректификацию провели. Замечательно. Все события, которые происходят, особенно сейчас, четко указывают на это. Отлично. Очень рада, когда вы ректифицируете свою карту в процессе обучения. Так оно и должно быть. Настоящая ректификация связана с пониманием событий, их соотношений во всех вот этих ваших дробных делениях, дробных картах. И вот про практику целительства Датьяна пишет, да, которую она нас изучает, рейки. Интуиция усилится с каждым разом. Я никогда, иногда не понимаю, откуда я знаю, но я точно знаю. А потом выясняется, что это именно так. И недавно четко пришли цифры, когда я думала про свою лагну. Время 16.58. Да, это все, конечно, хорошо. Интуиция замечательная, но астрология — это логика и четкие соответствия. Поэтому все равно это дальше подтверждайте и подтверждайте четкими астрологическими соответствиями. На этом будем заканчивать. Два примера. Некоторые ошибки разобрали и хорошие моменты разобрали. Это у нас получилось четвертая часть, как анализировать любое затмение. Любое затмение нужно анализировать и в общем, находя сектор затмения, и главного управителя по знаку, по Накшатре, по паде Накшатра. А потом это еще переложить на свой лишний гороскоп. Где мы находим сектор Овна и в основной карте рождения, в натальной карте, в гороскопе рождения, и в дробных картах. Везде, прежде всего, находим сектор затмения. Если солнечное затмение, то это знак Солнца, если лунное затмение, знак Луны. Но солнечные затмения у нас определяющие, поэтому по ним мы больше всего и ориентируемся. Потому что это духовные задачи. Все, вот такой урок получился. Жду ваши комментарии, обратную связь. Как вам понравилось, понятно ли? И до встречи в следующих уроках. Получилась целая астропрактика.